Приточная ветряная установка Ютек с рекуперацией тепла и встроенная автоматика. Это у нас в офисе находится. Мы продолжаем показывать возможности автоматики, как делать какие-то определенные пусконаладка. У нас пульт, тачскрин, как вы видите. На данный момент мы вам хотим показать, что возможно настраивать работу калорифера как по приточному воздуху, так и по вытяжному воздуху. У нас установлена приточная вытяжная установка с 90% рекуперацией. План. Вот, хотя да. уже там завод снова выпускает новое, хотелось бы новое, но мы только заменили, со временем снова заменим. На данный момент, так как э, заводские настройки находятся под запретом, чтобы пользователь не мог входить и случайно выбирать не то, что нужно. Поэтому э, ввели мы пароль. Так, Обратите внимание, э, вот это вот авто. Это мы можем выбрать с вами такие параметры интересные. Э, даже спустя после этого, как установка даже год или два отработала, мы можем добавить датчик co 2 мы можем добавить датчик влажности, мы можем с вами добавить внешнее управление сигналом. В принципе, автоматика нам это позволяет. Также у нас, смотрите, следующий параметр, это, это у нас байпас. Мы устанавливаем параметры, которые нам необходимы. Получается, на данный момент вот этот вот параметр, который мы больше всего искали, D регулятор, это как раз параметр по управлению калорифером. Мы можем выбрать, еще раз обратите внимание, что калорифер у нас запускается или по приточному воздуху, или по вытяжному. Внизу у нас, видите, параметры температурные. Мы можем их тоже изменить, если захотим. Communication. Это, наверное, одна из сейчас самых востребованных, собственно говоря, функций. Это возможность управлять через Modbus, подключаться в умный дом. Пожалуйста, все это есть. На данный момент у нас это не подключено. но Мы просто вам показываем, что это все возможно. Пожалуйста, автоматика позволяет вам делать любые настройки.